Друзья, еще один обзор по новым аэрдропам, которые вышли сегодня. Информацию я разместил в своем телеграм-канале. Ссылку в описании оставлю. Кто еще не в курсе, проходит аэрдроп на бирже Hotbit. Полное описание здесь. Также в приложении Bondex не забывайте активировать майнинг каждый день. Заканчивается раздача 15 мая. И вот новый. Для всех участников. Раздача с 15 по 26 апреля. Переходим на сайт. Полное описание я оставил в Telegram. Заполняем данные. Параллельно выполняем задание. Подписываемся на 2 Telegram. Twitter. Здесь обратить внимание. Лайк ретвит с тегами трех друзей. Вот этого поста. Добавляем теги трех друзей в комментарии внизу. Я еще добавил вверху когда делал ретвит. А вот этот вот пост, тоже лайк, ретвит с этими тегами, добавил еще свой комментарий и теги трех друзей. Все это тоже вверху и внизу. Ссылку на ретвит нам нужно будет ввести в ответ вот сюда. В это поле. Подписываемся на канал YouTube. Вот это я пропустил тест нет не участвую указываем telegram username twitter username как на примере когда я выполнял без символа собаки было сейчас символом собака ссылка на ваш канал youtube и нажимаем submit Дальше у нас идет раздача от биржи Хиоби. Вот это я не понял, либо пул, информации не было, или на всех регистрируемся на бирже, у кого нет аккаунта, открываем Google форму, подписываемся, Telegram, Discord, в Твиттере подписываемся на вот эти вот каналы, группы, аккаунта, в общем, делаем ретвит поста. Вот с этими тегами и теги двух друзей. Все это я добавил вверху. В Google форме отвечаем на вопросы. Ответы есть. Указываем ваш UID от биржи Хиоби. Вводим ссылку на ретвит вот этого поста. И отправляем на проверку. Ну а здесь мы получаем за регистрацию NFT. В виде эльфовой башни. Есть три кода. Найдите, который работает. И активируйте. Обычная регистрация. Заполните данные. И на этом как бы все. Ссылка на телеграм в описании. Заходите. И выполняйте задание. На этом у меня все. Всем пока.